Вверх все будет очень весело. Самый главный фактор, который неизвестно каким окажется, это доходы населения. Если они пойдут вверх, это будет одна ситуация. Если будут продолжать снижаться, это будет кардинально другая ситуация. Что будет важно? Я думаю, что это выборы президента 2018 год, это Олимпиада. И очень интересно, это криптовалюты. Ну, естественно, я бы остерегался бы всех э, движений, связанных э, с, с криптой, с блокчейном. Это год был блокчейна, потому что, во-первых, все о нем говорили, во-вторых, он показал взрывной рост. Просто сейчас слишком много, э, очень много хайпа в этой теме. И там, где хайп, огромные доходности, но и огромные риски. Еще, кстати, один интересный тренд. Мне кажется, что потихоньку, это на несколько лет вперед как минимум, но потихоньку мы будем а, видеть, как технологии начинают глубже проникать в самые бытовые вещи. В следующем году мы увидим только начало этого процесса. Это все будет как бы слегка неловко, неказисто, мало кому нужно там, и так далее. Но, конечно, в конце концов, мы там окажемся, и поэтому это будет любопытно. Как мне кажется, вот таких вот каких-то прорывных там трендовых технологий у нас им не место потому что у нас пока еще э, более скажем так э, проблемы более такого низкого уровня еще пока не решены у нас онлайн можно купить один процент автобусных билетов в стране один процент ну какой-то вот artificial intelligence там или машинный Learning. На самом деле интересная тема сейчас, которая вот только зарождается, это появление разных решений на стыке технологий, например блокчейн, э, там виртуальная реальность или блокчейн э, искусственный интеллект. Хорошо будут себя чувствовать те, вот кто решает такие вот какие-то насущные очень простые проблемы, там еду доставить, билет на автобус купить. Чем отрасль э, старше? Э и печальнее, тем больше изменений ее ждут. То есть вот некий ICO-хайп, который был в прошлом году, он подостынет и начнется более-менее нормальная системная работа. Большое число людей, я уверен, потеряют деньги в этом хайпе в течение, там, предположим, следующих трех-пяти лет. В кофейной индустрии в 2018 году будет все больше локальных проектов и вообще локализация и создание маленьких, небольших кофеин. Обжарочных производств это то, что будет происходить и в 2018-2019 году. А если говорить просто о, о том, как это выглядит, и о том, что нам будет казаться красивым, то мне кажется, что 70-е годы возвращаются просто во всей, во всей красе. Поэтому локальные цвета, диска и брюки клеш. Предприниматель не обязательно гнаться за хайпом. То есть до этого у нас был хайп ботов, сейчас хайп криптовалют. Мы все помним про хайп виртуальной реальности, дополненной реальности. Мне кажется, нужно выстраивать стабильный бизнес, а это возможно только при создании качественного продукта и решения конкретной боли вашей целевой аудитории. Поэтому в 2018 году я хочу всем пожелать анти-хайпа.